Ребята, всем привет! С вами уголок автолюбителя, и сегодня у нас рубрика эксперимент. Недавно в Instagram я рассказывала про одну очень интересную штуку, я думаю, что многие из вас ее опробовали, но мне хотелось затестить ее лично. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот такие два незатейливых кружочка, которые клеятся на стекла. По характеристикам они должны спасти во время дождя. От них отталкивается вода и легче видеть дорогу. Будем проверять. Самое главное это вот такие вот штучки, наклейки на стекла. Я ранее говорила о них, я хотела их все-таки проверить на автомобиле. Своего автомобиля сейчас лично у меня в пользовании нет. Мы делаем проект, поэтому, скорее всего, попробуем на BMW. Конечно же, инструкцию мы читать не будем, ее в комплекте нет, да и мы в России живем. Зачем нам инструкция? Будем следовать своей интуиции. Нам понадобится вода для того, чтобы протереть стекла. Сами, соответственно, стекла на автомобиле и наши наклеечки. Принали. Процесс меня затянул настолько, что я не заметила, как пролетел час моего времени. На самом деле, я думала, что получится намного быстрее, но все усложняло то, что клеили на улице, и постоянно летел мусор. Пленка пришла хорошего качества, без каких-либо изъянов. Она помимо того, что была в коробке, в пакете, так еще на ней есть две дополнительные пленочки, которые нужно снимать. Первая синяя, она более толстая. Я, честно говоря, думала, что сняв ее, сразу можно будет клеить. Но не тут было. Я обнаружила, что есть еще одна тоненькая пленка, про которую я как раз-таки уже говорила ранее. Ее снимаете, и у вас уже к этому времени должна быть полностью подготовленная поверхность. Первый закончили, переходим ко второму зеркалу. И с этой стороны повторяем все то же самое. Сначала мы протираем зеркало для того, чтобы убрать всю грязь. Уделите этому особое внимание, потому что в дальнейшем вам будет проще наклеить. Есть выражение «первый блин комом». На самом деле, у меня все получилось с точностью наоборот. Первое зеркало у меня, в принципе, более-менее хорошо получилось, даже отлично по сравнению с тем, как я сделала второе зеркало. Оно мне давалось очень тяжело, и я на него потратила большую часть времени. Вообще, клеить какие-либо наклейки на улице, где ветер, поднимается пыль, это не самое лучшее занятие. Вы, наверное, уже представили, насколько трудно мне далось данное задание. Не прошло и годы, я начала наносить воду, чтобы посмотреть, какой же все-таки от них эффект, и зря ли было потрачено мое время. предварительно налитую емкость я налила обычной простой воды и из полилизатора прыскала на стекла и смотрела, как стекает жидкость. Для чистоты эксперимента я в одинаковые пропорции наносила воду на зеркала, на левое и на правое. И мне было интересно, как вода себя поведет на пленке и если пленку удалить. В общем, друзья, проверили мы данную покупку и я осталась полностью недовольна. Эти штуки я не рекомендую к покупке, потому что они не работают, они не спасут вас от дождя, а попросту будут раздражать своей присутствием на стекле. Первый способ я не отрывала вообще эту пленку. Никакого эффекта не было. Вторую сторону я отодрала, потому что мне некоторые говорили о том, что вот эту пленочку издираешь, и там остается такая клейкая основа, которая как раз-таки и должна отталкивать воду. Но и этот способ тоже не сработал. Полностью нерабочий метод. На этом все, друзья. До скорых встреч. Пока-пока. 70 рублей на ветер.